Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что на свете живут хорошие и не очень хорошие люди, так и все, что нас окружает, есть хорошее и плохое. Но плохое оно только тогда, когда ты еще маленький и не умеешь этим пользоваться. Например, спички, если зажжешь, может случиться пожар. Будешь трогать розетки, может ударить током. Попытаешься зажечь плиту, можешь обжечь пальчики. Не подходи близко к окнам, можешь выпасть и сильно удариться. Также нельзя принимать лекарства без мамы, может болеть животик. Делай только то, что хорошо. Слушайся родителей, играй, веселись, учись.